Второе число мы на реку пошли. Да. Васильевич, подкачайте пока водку, я за аккумулятором схожу, запасным. Давай. Вот. Пошли сегодня с утра на рыбалку. 8 часов утра уже. Вот что у нас на данный момент покошено. Ну вот, кто постоянно смотрит мои видео, помнит, что месяц назад эта черемуха цвела. Сейчас уже завязались ягодки. Ну вот, вот, вот. Ягодки завязались. И все. И вся деревня заросла травой. Вот видите. Вот овчарни. Вот дом Кравановых. Здесь дом Светы Чутиновой. Как выяснилось, там осталась задняя часть дома. Я снимал ее Весной. Вот видите какая трава, иван-чай, это сплошной иван-чай. Вот оно чистое небо. Пушка какой считает. Вчера тут два раза на машине прокатился чтобы дорогу промять. Кто-то тут тоже ездил. Не знаю зачем. Не знаю. Броду, не лезь в воду. Но это не мы. Сумоход Тур, наверное, смотрел свои угодье. И вон часть скоро засветет запах вообще вот она улица. Все, дома совсем пропадают. Там река, куда мы идем. И жаль, конечно. Какие-то парни, похоже, лодки наши качают. Ты очки взял, да? Очки взял. А я так не взял. Как хорошо. Какая липота. Сейчас пойдем. Как наводим, как на рыбары бачим, как порыбачим. Го просто ведем.